Добрый день, друзья. Добрый день. И сегодня мы возвращаемся снова к нашей доброй традиции кухни инфодайвинга. Сегодня мы будем говорить обо всем, что произошло а, за время. время. Да, прерыв был достаточно большой, он почти три недели. А, и за это время случилось многое. Ну, во-первых, обратная связь, к которой вы уже привыкли, и мы говорим о результатах. Вы знаете, лучше ее читать в Инстаграм и лучше читать на сайте pup.by. На сайте pup.by вы будете смотреть видео, которые прислали нам мамы с детками, которые там какают, которые там выздоравливают. Которые... Вы, можете... вы общаются, да. Вы уже живьем видите. Даже можете это, да? наблюдать, как... Там же не, один, не одно видео, а есть видео с промежутками во времени. Вы можете листать маме. архив и посмотреть, как тут же Кирюха с Огарехой развивались, да. как мама говорила в начале, как мама говорила это потом это и так далее. Это целая история ну, уже. На самом деле, как сериал даже. Да, это уже сериал. Увлекательный. И ты знаешь, что меня... сейчас сейчас мысли словило, пролетело... А люди снимают а, фильмы да. по каким-то а, придуманным да. вещам. Да, да, вот да. недавно «Матрицу» смотрела новый фильм да. а, и посмотрела вообще бредятина, да? Люди пытаются высосать из пальца, а здесь жизненно. А здесь живое. Вот оно, бери и создавай. Настоящие дети, настоящие да. семьи, настоящие истории, настоящая любовь, настоящий хиппи Настоящая жизнь. Настоящая жизнь, да. Не надо ничего придумывать. А, вот. И вот это все вы можете наблюдать а, в онлайн-режиме у нас на сайте. Мы зашли посмотрели а, посмотрели, что присылают мамы, почитали, и это здорово. А, кроме того, у нас есть Инстаграм, и в Инстаграме в нашем а, уже размещаются те посты, которые без видео, которые коротенькие, ну как коротенькие, такие, а, ну вот на страничку текста. Да? И вот эти посты уже идут в Инстаграм, потому что все большое и все, что с видео, уходит уже на сайт Попбай. А не все, конечно, но с большего. Кстати, вот опять-таки мысли с поймалом не так давно говорили с мужем, и он говорит, слушай, в группе там мамы мало пишут в последнее время, все больше по работе идут такие моменты, а по обратной связи мало. Я говорю, так они мне в личку все пишут. Угу. Он, он говорит, да, и я ему взяла, переслала вот то, что мне прислали за вчерашний, позавчерашний день. А у мужа был шок, потому что там такие искренние живые письма, там реальные изменения, реально вот человек пишет после своих впечатлений после консультации, делится вот про алкоголизм вот этими историями, mm. да, вот тоже читала, да, uh -huh. это же реально такое душещипательное, и эти вот посты ты не можешь выложить ни в открытый доступ, ни в интернет, никуда, потому что это личное, но при этом ты понимаешь, какой огромный трансформационный, Момент происходит в человеке, когда он смотрит ту же консультацию, когда он делает те же практики, когда он возвращается к себе искреннему, настоящему, когда меняется взгляд на жизнь. Когда, когда, когда. То есть это не то, что отдается публично. И вот, возможно, этот же человек бы и дал какое-то интервью такое искреннее и родное, если бы там фильм про него снимали. Но нам некогда сейчас снимать фильмы, потому что мы большое внимание уделяем книгам. И я сейчас против фильмов. Я считаю, что года два надо переждать. Но если есть третьи лица, которые хотят и в этом заинтересованы, можете напрямую разговаривать там, с мамами, если они готовы ради бога, а вот просто а, не в наших планах это пока чуть-чуть позже а, а результаты по детям они идут и они идут регулярно и обратная связь идет и вы можете это читать И так он остается instagram да, где вы читаете средние посты у нас есть убай где вы читаете большие посты смотрите видео и смотрите всю архивную информацию где вы можете сопоставить как действительно все меняется а, кстати, опять-таки, на ПОБАЕ есть еще информация о взрослых, потому что вот а, я на этой неделе выкладывала уже заключение УЗИ, когда у девушки абсолютно все чисто по матке, да, а там были полипы, там а, был эндометрий, там было, а, были кисты, там, там была такая пачка диагнозов, а она куда-то сбежала. А, вот тоже человек абсолютно здоров, можно рожать детей, можно быть счастливой, бери, будь, ничто не мешает. И это прошел сам человек. Да, мы человеку всего лишь подсказали, в каком направлении двигаться, для того, чтобы стать здоровым. Все. И это подтверждено медицински. Кстати, есть и промежуточные УЗИ, где еще какие-то были, были, были, вот это последнее. А потом все, здорово. Здорово, все. штампы, все. Кстати, по эксперименту с миомами у нас а, два человека только идут в доработку. У всех остальных вот такие вот диагнозы здорово, – здорово-здорово-здорово-здорово. А, вот. а, но оказалось, что мы передумали а, подводить итог сейчас этому эксперименту, потому что не, мы не будем патентовать вот эту медицинскую часть пока. Пока четыре патента не пройдут, мы не будем больше тратить денег. А, потому что это все вложение. Пускай это небольшое вложение, а плюс это потери времени, плюс это. Вот именно а, время, потеря время. времени. Очень нет. много теряешь времени угу. на этом. И это служит всего лишь социализацией, А больше они нафиг не нет, нужны, эти да. патенты. От, от них смысла нету. То есть это. В принципе, они кажется, ничего не дают. Они не социализации. Дают. Да. Поэтому, если уже говорить о социализации, то, блин, есть другие варианты социализации. Мы так смотрим, вот с разных сторон, когда уже прошел часть пути, понимаешь, нечего больше деньги не тратить, пускай это дойдет до конца, этого достаточно. Поэтому медицинскую часть пока подождем. Но в любом случае, эти наработки, они есть, и они никуда не денутся, да, они наши. И они тоже замечу на результативные. Итак, кроме того, что у нас было на этой неделе, а на этой неделе я стала на весы. Опа, такой подход, да, неожиданно? Да, неожиданно. А, просто я уже встречала, что а, были тетки, которые писали в комментариях, да, они там такие, а, без мейкапа, без этого вот, а, как на меня, что я усатая, да, у меня очень даже красивые усики. А, да, у меня еще ножки бывают волосатые. А, ну, а, понимаете, а, упрек был еще то, что там а, полный там и так далее. Но я как-то на это дело не сильно обращала внимание. А, и так случилось, что когда мы работали по курсам глубина вот закончился курс глубина и последняя глубина которую мы провели и вдруг я встала утром пришла на кухню посмотрела на кофе и во мне произошли изменения во мне произошли изменения, в то утро я по-другому посмотрела на еду, я на другое по-другому посмотрела на все. Я на сегодняшний день не ограничиваю себя ни в чем, вообще ни в чем. Я питаюсь, как и питалась. Единственное, что я больше обращаю на внимание на то, что мне хочется, что мне не хочется. Я не допускала тараканов, я по-прежнему принимаю свое тело. И вот с конца октября до сейчас, до середины декабря мой вес уменьшился на 7,5 кг сам. 7,5 килограмм, что мне даже было удивительно, особенно увидеть после возвращения с Занзибара, где мы жрали как лошади по три раза в день, да. Поэтому вот есть моменты, которые я отследила, и те осознания, которые во мне случились в то утро, я с ними готова поделиться сегодня на стриме. Если вам это интересно, подключайтесь сегодня 18 часов, я расскажу о том, что же тогда случилось после курса глубина, какие сознания пришли и почему вес начал стремительно падать. И мне не надо насиловать себя, голодать, из, из, изморять этими вот физическими нагрузками, а там бегать к зеркалу, делать массажи и так далее. Почему ходит очень плавно, не остается, не растяжет ничего, а тело остается вот, просто, оно становится другим, само подтягивается. А вот Это все вот здесь. Могу говорить абсолютно четко, могу говорить вот на собственном примере. Интересно, подключайтесь сегодня в 18 часов на стрим на наш, который называется «Три года инфодайвингу». Опять-таки, пока мы были на Зандибаре, мы пропустили наш юбилей. Инфодайвингу было три года. 8 декабря, напомню, мы празднуем трехлетие инфодайинга, и мы выложили в Инстаграм подарки от мам. Спасибо вам большое, поздравления, которое нам прислали к нашему возвращению на дом. Мы это получали все здесь, и мы были, конечно, несказанно рады, в шоке, приятно удивлены. Но... Мы не провели стрим, не рассказав так, что же глобально за эти три года произошло в инфодайвинге и не вспомнив ключевые точки, которые были важны для того, чтобы вот эти три года прош... прошли и каких результатов, успехов мы достигли и так далее. Обо всем этом мы будем говорить сегодня вечером в 18 часов. Мы вспомним людей, которые сыграли значительную роль в становлении инфодайинга. Мы вспомним какие-то курьезные моменты, веселые моменты, добрые моменты и так далее. Если у вас есть что вспомнить, и вы были с нами, точно так же подключайтесь, будем вместе вспоминать и будем вместе радоваться тому, что инфодайнга уже Три года. Три года на самом деле это очень важный период, а в каком плане важно? Любой бизнесмен скажет, что всегда есть шкала подъема, потом завал и потом подъем. Но у нас так получилось без завала, мы вот вышли на определенное плато и дальше должен идти следующий подъем. Мы это понимаем, но мы понимаем, что вот есть точка, в которой формируется личность. Личность инфодайвинга как э, структурой, как. Э, в данном случае, как и мне бы не хотелось говорить, потому что все-таки мы не про объективное сейчас. Мы сейчас про субъективное, а здесь все-таки формируется индивидуальность, индивидуальность каждого участника, кто соприкоснулся с инфодайвингом. Вот, к трем годам формируется личность, и к трем годам формируются основные моменты, взгляды на работу, на методологию, на консультации, на обучение и так далее. То есть, как это все должно быть правильно, да, с нашей точки зрения правильно, уже исходя из опыта трехлетнего, да, поэтому у нас уже с января месяца изменится подход к консультации, мы сегодня немножко об этом поговорим тоже на стриме, а у нас изменится подход к обучению, мы сегодня тоже об этом поговорим на стриме, потому что... Мы находимся перед выбором, либо мы будем оглядываться назад и служить и обслуживать тех, кто где-то отстал, застрял, кому лень, кому не хочется, но в то же самое время уже один глаз открылся и жизнь требует пробуждения, а вот, а как-то со служением у нас не очень, вообще все, что касается инфодайнга, то это не про служение люди, это про вспоминание себя, да? Это, это про это возвращение про к себе, себе да. к себе настоящему, искреннему, открытому. Это про воспоминание, воспоминание любви, открытие любви в себе. Да? Mm -hmm. То есть это не уход во внешнее, не служение, не прислуживание, не обслуживание, не, не, не поиск Бога где-то наружного. Это возрождение. Это возрождение, да. это возрождение себя, это пробуждение себя, это приход к себе настоящему искреннему и открытие в себе, в своем сердце любви. И открытие в себе, в своем сердце Бога, Творца, Создателя. Кстати, на эту тему очень язык чешется прокомментировать комментарии, которые вот я тебе сбрасывала mm -hmm. в Инстаграме на религиозные темы. Такого количества бесовщины я не видела нигде никогда, mm -hmm. сколько в религиозных роликах. И далее. Что у нас было еще на, за вот этот период интересное? Мы очень много сделали наработок по коллективу. То есть мы могли наблюдать коллективное, причем разных стран, разных народов, разных рас. Возле нас были немцы, возле нас были англичане, возле нас были… Очень а, много было наблюдений именно, да, и... возможность. Местные представители, причем даже представители диких племен Масаи с нами были, у нас с ними сложились очень дружеские отношения, они до сих пор пишут вон, и переписываются с Ирининой дочкой, она отлично знает английский язык и она им сегодня снег отправляла на фотографиях, они были в шоке, вот, то есть, вот этот обмен он остался, да? то есть дружеские отношения, они же сохраняются, когда ты искренне и с любовью общаешься с человеком, он это чувствует. И у нас была возможность наблюдать за разными, абсолютно разными коллективными проявлениями без осуждения, без каких-то включений эмоциональных, без ничего о чем говорю ну вот смотрите ну вот есть например у тех же самых массаев традиция да ну вот э, женится массой э, платит там своих этих 15 коров за свою жену и живет с ней но в то же самое время э, у него может быть четыре жены и в таком случае права женщины были бы нарушены но права женщины э, компенсируются другим образом массой должен обеспечивать всю семью семьи очень большие детей гибнет много э, соответственно для того, чтобы женщина не была одна, особенно когда муж заведет вторую, третью, четвертую жену, женщина имеет право спать с мужчинами этого племени, родственниками, например, мужа, друзьями его, его же возраста. И для того, чтобы Но это не, случилось… не младше только. Не младше mm -hmm. только, да. а Для того, чтобы это случилось, надо, чтобы этот масай выбрал ее, поставил копье у ее дома. И... Да, она согласилась. Да. Да. она согласилась. Варла... Это за, за, ней да, да. за ней последнее решение. Да. Она решает, что... Вы не быть с ним? Да. Да. Да. что она сейчас с ним. И если в это время возвращается муж, видит, как своего друга возле дома, он знает, что ему заходить нельзя. Дети, рождённые от друга, тоже шалят. Дети, рождённые от друга, тоже считаются... Детьми мужа. И он тоже... Он обеспечивает расти в своих. Да. То есть, ну, сам не справился, значит, вдруг помог. Помочь да? звонок. Другу. И таким образом никто не разводится, семьи сохраняются крепкими и так далее. Вот смотрите, мы рассказываем, это все весело слушать, да, но при этом, когда мы рассматриваем вот какие-то именно коллективные, Моменты, да, почему в коллективном это сложилось, зачем в коллективном это сложилось, почему это не может не быть нормой, да, почему у них такие нормы, у нас такие нормы, да, без осуждения, без критики, без ничего, просто а, логическое обоснование. А, и если здесь разум, если здесь здравый смысл, да, то оказывается, что здравый смысл есть во многих вещах, да. которые мы здесь вообще отрицаем. Мы здесь их вообще не принимаем. Это не значит, что сейчас у белорусы пойдут стоять копье дома соседки. да? Но это значит о том, что есть моменты, когда не стоит махать шашкой и кричать «развожусь!» и бежать, подавать на развод в десятый раз и выходить замуж еще за большего козла. То есть есть такие моменты, с точки зрения разума На который имеет смысл смотреть И либо ты их используешь Либо частично, либо не используешь Либо, либо, либо Но самое главное, это очень сильно расширяет твое восприятие И это, это работает, знаете как Это включает в тебе позволение другому человеку Жить так, как он считает нужным То есть убирает любое осуждение люб, Убирает любую критику, непринятие ну такой это человек, ему хочется иметь там, семь жен, ну пускай живет, это его право, это его выбор И ты не вклиниваешься в его жизнь, не пытаешься его переделать Учить его, учить его, да. То есть ты отключаешься от внешнего и концентрируешь внимание на себе Важна суть сама, чтобы у человека был, был человек, как ни парадоксально да. Чтобы в человеке был человек, вот эта суть важна И вот это возвращение к себе, опять-таки к себе через наблюдение других и через принятие их выбора очень важно, кстати, в данном случае, те, кто вот сейчас будут смотреть и думать, о, я, кто бы мне помог там с моим мужем разобраться, а кто бы наставил моего сына на путь истины, а кто бы моей невестке там мозги причесал. А, Неместке надо причесывать мозги, не сыну, ни а мужу, вот а кто, там, задает, этот кто задает, задает этот вопрос. Да. Возвращение к себе. То есть вот работа с коллективным и наблюдение за коллективным позволяют очень четко, очень четко вернуться к себе, потому что именно коллективное и включает нас в игру, в ту игру, где мы теряем себя как личность, теряем себя как индивидуальное. Но как бы это ни было парадоксально, по закону парадокса именно индивидуальное формирует коллективное. И как только вы теряете индивидуальное, вы тут же становитесь рабом, и вы никого и ничего не формируете. Вы начинаете быть служителем, служить, обслуживающим да, персоналом. И тогда о каком бизнесе Все. идет речь, о каком бизнесе идет речь, о каком экономическом росте страны, государства и так далее идет речь, и так далее. То есть на лицо идут подмены, которые сегодня существуют даже при, при обучении там, в бизнес-школах и так далее. Но пока вы находитесь в этой среде, вы этого не видите, и для вас слова – вот бизнесменов, громкие слова там религиозных деятелей, слова лидеров, там мнений для вас имеют большое значение и вы авторитета выносите на них угу. и вы даже не задумываетесь, и не задумываетесь. Угу. а чтобы задуматься надо развернуться да. и тогда тогда видишь все это по-другому, а это очень хорошо Он помогает делать вот такие поездки, общения с другими людьми. Обо всем этом мы сегодня будем говорить на стриме инфодайвингу, три года инфодайвинг формирует свою собственную личность. И после трех лет а, будет выходить на путь уже развития, распространения, расширения. А, а уже на эту тему у нас тоже есть приятные новости. Наконец-то наша технологическая часть, технологическая часть нашей компании нашла а, решения, согласно которым после апгрейда январского а, уже платформа будет сама помогать вам вести стримы, работать и так далее. И появятся новые разделы, включая спорт. То есть эта платформа выходит уже на международный уровень сабришин для того, чтобы оказывать услуги в хранении видео, введении семинаров, тренингов по разным тематикам. и Инфодайм будет всего лишь одной из тематик. Платформа будет работать и на психологию, и на экстрасенсорику, и на спортивную направление и так далее направление добавляться угу. а, то есть эта платформа она очень удобна при пользовании для того чтобы вести обучающие курсы программы тренинги и так далее с сохранением видео с сохранением важно. видео именно Что это важно, важно. Да для того, чтобы человек не боялся потерять видео, а он будет иметь это в кабинете. И, соответственно, если вы продвигаетесь по обучению, у вас набраны какие-то курсы, у вас будут сразу загораться предложение стать учеником, стать стажером, стать это, если вы идете по инфодаймингу, точно так же может тренер задать у себя в разделе психологии, точно так же в разделе экстрасенсорика и так далее. Кстати, это и, очень и, раздел... и астрономия, и, астро... и, и астрология, и, и, и, и, и, и, да, и, и коррупцию и, пойдет. Да, да, да, и нумерология, пожалуйста. Мы просто не могли найти одно техническое решение оно было крайне дорогостоящим у нас был выбор писать его самим либо и на это написание вложить хреново тучу денег это много нулей либо искать компромиссные варианты Хорошо. мы сконцентрировали внимание и практически почти год мы немножко задержали написание платформы но на сегодняшний день техническое решение найдено и мы, мы Прорывом идем дальше. Выходим на следующий уровень. Вы увидите, что Сабришин будет дальше обновляться. Смотрите, Сабришин большой IT-проект, а растет вот просто как зернышко, посаженное в землю, и растет полностью на нашем фиксировании, причем, без привлечения американцев. Причем самостоятельно. Сторон. Это как природная, как природная сила. Вот да. она, пожалуйста, сила родника. Да? Природная То, сила. что надо для того, кто хочет. да, там. Не искусственно, а кто хочет а в дальнейшем сможет этим делом пользоваться точно так же, как мы. А мы, пользуясь своей же собственной платформой, корректируем, помогаем и говорим, что надо дописывать, что надо доработать, что удобно, что неудобно, какой софт, какие гаджеты. Все вот это мы даем обратную связь регулярно. И поэтому все это потихоньку пишется, обновляется, модернизируется. И вот в возвращении с мы получаем... Новость, что техническое решение найдено, и я выдохнула, потому что, в принципе, у меня висел вот этот домуковый меч. Я понимала, что либо пройдет время и придется вложить большую сумму денег в, в покупку этого решения, либо мы его найдем сами. Итак, мы его нашли сами. У нас гениальные ребята, гениальные программисты, гениальная команда. А, и что еще у нас а, из новостей на этой неделе? У нас а, мы опять записывали обучающее видео, мы немножко прошлись по а, откатам, что такое откат у ребенка, как это соединено в психике с ленью и ложью. И вы знаете, вот на сегодняшний день, когда мы работаем с ложью, плотно и разворачиваем ее. Почему? Потому что мы готовим программу, она уже анонсирована, она будет со вторника. Это курс «Меня оболгали, я оболгал». По сути дела, это курс «Ложь», но курс с одноименным названием у нас уже встречался на более простом уровне. То есть был более легкий вариант подачи этого материала, более поверхностный. Сейчас же это под злостью, под подавлениями, под выделениями сознания на игру, на болезни и так далее. То есть это действительно разворачивание игр, и это действительно разворачивание в осознании закона парадокса. А вот эту программу мы готовим сейчас и она стартует со вторника вторник, среда, четверг это 21, 22, 23 декабря она пройдет, кстати это период перехода Changing. когда yeah. говорят, что идет коридор, переход, коридор перехода на 노, в новую реальность и не просто так, с ложью туда yeah. не войдешь, когда ты эти вещи не осознаешь, не войдешь ты останешься на старой платформе, в старой жизни мечтай о чем хочешь вот, поэтому вот все, что касается проработки лжи и все остальное, мы сейчас активно работаем над этой темой, готовим программу обучающую, и мы видим, сколько лжи поднимается и в чате у мам, мы видим, сколько лжи поднимается просто в отражении, в осознании, да есть моменты, где человек все равно ждет правильно и неправильно, где человек все равно кивает на физическое тело, на его потребности. Ждет извне, вот как подтверждение. Подтверждение. Как, да. И мы все время задавались вопросом, по парадоксу должно быть запустил, отразил, сложил. А здесь получается запустил, отразил, сложил, автоматически и... отразил, отразил, отразил, сложил. И получается вот эта работа закона парадокса. Так что же там, там, что же в реальности, что в подсознании происходит, почему такая сложная система переотражений идет для того, чтобы достигнуть одного результата. А вот эти все вещи, потому что идет четверное по парадоксу, парадокс парадокса, четыре да. переотражения, минимальное количество переотражений для материализации и мы когда вот эти вещи уже осознаем осознаем как? глубину мы хотим этому научить людей сегодня у нас будет предподготовка там где мы уже управляем состояниями и в одном погружении мы людей будем вести как игра на органе так и игра на собственном теле с состояниями это будет сегодня у нас вот это погружение называется моя собственная игра а завтра мы переходим к сложной теме ложь потому что именно вот эту мелодию задает ложь, именно из-за Да-да-да. И для многих вот слово «ложь» оно звучит как нечто плохое. Нет, это просто искажение. Искажение, благодаря которому есть жизнь. Благодаря ну, просто, которому Но просто, да, Ну просто искажение можно ведь менять, правильно? И когда ты осознаешь и так, то есть поэтому меняется и жизнь. Вот это об этом. Угу благодаря которым есть, в принципе, игра, потому что жизнь, да. она сама по да, себе есть. Да, вот да. эта игра, теплая энергия, нет. она есть. Угу. Но она была бы статична, она была бы неинтересна, она скучна. была скучна. А благодаря вот этим искажениям и возникают блики, игра солнечных зайчиков. И вот оказывается, что в лжи тоже есть свои плюсы, да? А мы же ее осуждаем, мы же ее не принимаем, это же порог. Вот со всем этим, господа, мы будем разбираться. Вторник, среда, четверг. Но ну, мы подробнее немножко о курсе расскажем а как позже. А, а, как оказывается, да, все во благо. Все во благо. Да все. нету, нету ничего, ничего того, что можно было бы судить, от чего бы можно было бы отказаться. Мало того, нет ничего, кроме нас. Ну, то есть вот нет ничего другого. Только есть я и все. Вот это тоже об этом. Да. Все. Все, все во благо. И лень моя, и ложь моя, все. и правда моя. Истина моя, вот. истинность моя, и все, и все мое. Вопрос, как я играть с этим буду? Какую мелодию я создам вот. о, в своем теле? Насколько я умею управлять этими нотами? Вот, вот оно. Ученик я или неуч, или мастер. Будет это гармония, симфония, либо это будет резать Хаос. слух, Хаос это выбор человека. Мы показываем, вот на сегодняшний день и проводим человека туда, показываем то, что мы а, умеем. да. А, и а, из того, что еще я бы хотела сегодня а, ну, задержаться, на чем обратить внимание, на что, это на программу, которая называется «Деньги из глубины». Она стоит у нас на начало января, с 4 января. Она предполагает, так как это курс с допуском, и он из глубины, а, она предполагает участие максимальное количество 20 человек, то есть дальше программа будет закрыта, потому что на этом курсе предполагается индивидуальная работа с людьми тоже. Угу. И для тех, кто планирует участвовать в этой программе, я бы все-таки обратила на нее внимание, там уже набрана часть группы, пожалуйста, добирайтесь до 20 человек, мы закроем, мы хотим закрыть ее еще в этом году чтобы она уже шла полностью сформированной в этом году. Это связано с, с системой налогообложения. В Беларуси будет меняться система налогообложения. Это единственный курс, который у нас стоит на следующий год. А новое мы уже поставим, и будет возможность оплаты только со следующего Потом года, год. потому что будет меняться система. Да? И если она меняется, мы хотим, чтобы, чтобы в нашей бухгалтерии этом... было четко все закрыто. Да, чтобы в год. этом году было уже Чтобы не было переносов, да? чтобы все мы закрыли. Поэтому э, имейте в виду, что курс «Деньги из глубины» будет закрыт к оплате где-то числа с 30 э, декабря, декабря. Э, потому что эта программа анонсирована в этом году. А, ну вот как-то, наверное, ну, мы сумма. все и рассказали. А Немножко новостей по книгам у нас. А, по книгам у наша книга книги «Инфодайвинг. Глубина» ушла в верстку, она уже вышла из коррекции. Она ушла в верстку, и где-то в середине января она выйдет из верстки в издательство. А книга Александра Зайцева по чату мам пока не печатается в силу того, что издательство перегружено. Оно еще до конца не выполнило наш она заказ. На Оно только на нас и работает. Оно до конца не выполнило наши последние заказы. Мы просто еще доплатили и заказали перед отъездом на Зандибар, и пока мы не получили а, выполненную работу, и поэтому а, пока мы ждем, книга стоит в очереди уже. И я даже задумалась, возможно, имеет смысл ее издать в России. Вот как-то не, ну, не, не можем мы все решить в Беларуси. В общем, мы, всего, будем искать это, варианты, это, да, да, мы будем это, искать это. варианты, как издать книгу Александра Зайцева, потому что получается, что уже наши тиражи были... Казалось бы, небольшие тиражи мы издавали по 500 книг, да, так как первые книги они коллекционные. А они уже подходят к концу, их уже надо перезаказывать. А если их перезаказывать, то издательство и так не справляется. И у нас вот сейчас есть есть есть, есть вопросы. Поэтому с книгами у нас так. Но глубина уже ушла верстку, и она будет издана книгу инфодайм знаний. Ну, кстати, да, она у меня... Она одна. яркая, красивая такая. Она мне такая нравится. Интересная. Она, очень... она интересная. Она очень. Интересная. Вы знаете, я очень благодарна вообще людям, издательству, всем тем, кто работал над этой книгой, чтобы она вышла такой красивой, яркой, с картинками совсем. Дело в том, что я очень боялась, что ее вообще не напечатают. Если вникнуть в суть, что здесь написано, то надо понимать, что эта книга она переворачивает сознание человека. Она разворачивает его на 180 градусов, просто носом всовывает в себя и показывает, где безумие, а где истина. И против нее не попрешь. Здесь абсолютно все логично расписано, потому что здесь плавный подход. И, кстати, в начале этой книги я не просто так выражаю благодарность, Мир за здесь даже есть портрет наш совместный с Мир за и с Суфием. Потому что когда-то именно от Суфьев я узнала о снятии 40 валей, когда ты будешь идти внутрь себя. И вот эти 40 валей, они нигде не описаны. Мы с Ириной, когда проходили этот путь, мы валь за валью снимали и описывали. Шаг за шагом. Все описано в книгах. И в книге «Инфодайнг» знания просто подводится а, уже итог, когда мы подошли к точке, и в глубине мы просто еще распотрошим глубже эти моменты. А, то есть, по сути дела, 40 вуалей описанные суфиями, которые всегда были тайными знаниями, которые всегда относились к чему-то сумасшедшему, недостижимому и так далее, передавались в притчах, додумаешься, не додумаешься. Здесь просто шаг за шагом подняты и открыты. И благодаря вот этой постепенности, поступенности в книге «Инфодайвинг знания» те выводы, которые делаются, они абсолютно логичны. Потому что если их вырвать из контекста и взять только их, то ты прочтешь и скажешь, что за чушь такая написана. У -у -у. А если ты начал сначала, то ты понимаешь, вот там чушь, люди, что вы творите. Что вы творите, это безумие. Книга знания, инфодайвинг знания переворачивает сознание на самом деле. Возвращает, я даже сказала, сознание домой. домой. Человек возвращает, знаете, мозг прилил в голову. Точно. То есть вот это тот момент, когда человек раз и перевернулся, да, и мозг занял свое место, перетек. Потому что очень многие вещи человек все-таки делает не через голову. А вот, Ну и на этой вот веселой ноте... Мы, наверное, закончим сегодня наш подкаст. У нас скоро появится новая форма еще подкаста. Я думаю, чуть чуть чуть, -чуть погодите. И это будут короткие, короткие сюжеты на конкретные темы, для того, чтобы легче было понимать все-таки суть инфодайинга, о чем же инфодайинг, куда же все-таки человек идет, на что обращать внимание и так далее. И замечу, меня сейчас очень радует, очень сильно общество стало просыпаться. Очень много людей, которые идеи инфодайинга, пускай они их выдают за свои, пускай они это говорят как норму, но они это осознали. Они к этому пришли, и они а, пришли в это в единое «Я», и это единое «Я» через них уже начала транслировать все то, о чем говорим. Они мы. услышали просто. Они услышали, они услышали себя, и все больше людей просыпается. И это счастье. Это счастье, потому что век тьмы и век безумия заканчивается. Приходит золотой век. И начнется он здесь, в Беларуси. Итак, друзья. До встречи вечером в 18 часов на нашем стриме. До свидания. До свидания. До встречи.